Здравствуйте! С вами Дмитрий Никотин. Сегодня у нас очередной выпуск с разбором самых главных событий в мире. О чем же мы будем говорить сегодня? По поводу ситуации на фронте. Запорожское направление. Болицкий сообщил о том, что здесь планируется контрнаступление в ВСУ и сосредоточено до 40 тысяч человек. Совсем недавно мы с вами обсуждали о том, что здесь фиксируется российское наступление. Непосредственно тот самый приказ идти на запад, о котором сообщал Ходаковский, который был связан с угледарским направлением Последняя сводка оттуда, что известно, к сожалению, каких-то наполеоновских бросков не произошло, как я и говорил. Ну и, наконец, конечно же, геополитические события. Во-первых, это приказ Зеленского, по сути, приказ «не шагу назад». Такая вот калька со знаменитого советского приказа. Ужесточение за дезертирство. Зеленский крайне переживает, раз этот приказ именно сейчас возник. Причем о нем ведь ранее просил главком ВСУ Залужный. Ну и, наконец, поставки танков. Теперь уже официально. Немецкие танки поедут на русскую землю. Да, Леопарды идут. Вы знаете, я вот такую вот фотографию сегодня опубликовал в своем телеграм-канале. Вы там поаккуратнее с леопардами, а то у нас сторонников вот много, видите, рядом с ними даже стоят. Мало ли что может случиться с леопардиками по дороге. Но это по поводу ситуации с танками. В общем, много вопросов, насколько они могут изменить баланс сил. Я же расскажу о трех ключевых последствиях. Ну и, наконец, обсудим и наследство залужного главкома ВСУ, который неожиданно получил его внимание в США. Да, оказался вот предок залужного, украинец в США, который предоставил ему солидное наследство. И это не шутка сейчас. Ну что ж, новостей у нас и событий много, в том числе интересный рассказ у нас сегодня будет сербского историка Милоша. Который, знаете, много аналогий с Украиной будет проводить. С вами Дмитрий Никотин и мы начинаем. Вы знаете, прежде чем мы начнем, я хочу напомнить, что сейчас, возможно, вы будете этот выпуск смотреть и на YouTube. Тем не менее, YouTube меня полностью удалил, заблокировал и запретил создавать какие-то каналы. Периодически он будет вычислять и блокировать тех, кто распространяет сейчас мои выпуски. Поэтому я еще раз призываю всю аудиторию, кому было интересно, кому было важно меня слушать и смотреть, подписаться на мой телеграм-канал, ссылка на него будет либо в закрепленном комментарии, либо сканируйте QR-код, либо вбивайте Дмитрий Никотин просто в поисковую строку Яндекса или Гугла, вы рано или поздно наткнетесь на мои официальные ресурсы. Будь то мой телеграм-канал, он верифицированный с галочкой, ищите именно этот канал, он официальный. Будь то мой официальный профиль ВКонтакте, Яндекс.Дзен, Рутуб, в общем ссылки на все социальные сети, проверяйте и подключайтесь туда. Потому что на YouTube мои ролики будут распространять всем, кто это делает, спасибо, пытаться как-то пробиться, но туда мне официально дорога закрыта и блокирование будет постоянно встречаться. Поэтому подключитесь на другие ресурсы, чтобы не теряться в целом, чтобы оставаться на связи. И продолжение нашей акции, которая, на мой взгляд, сильнее всех пропагандистских выкриков с телеэфира о том, что нужно бомбить Париж или Лондон, которые периодически звучат на российском телевидении. На этот раз из Киева фотография. Вы знаете, люди присылают фото из Одессы, из Харькова, из Киева. Это довольно рискованно, крайне рискованно. Я всегда прошу всех аккуратно к этому подойти, кто присылает такие фотографии, кто не боится, там со станции метро. Особенно опасно, и закон мы не выкладываем фотографии, только с улиц фотографию сделанную. Мне напоминает это действительно ситуацию со знаменитой фотографией, когда один человек не побоялся пойти, что называется против мейнстрима. Ведь это был... Мейнстрим тогда, гитлеровский мейнстрим, а кто-то шел против этой волны. Ну и вот сейчас есть люди, знаете, очень много сообщений я получал о том, какая ситуация, как люди теряют своих друзей, теряют знакомых, потому что очень тяжело выстраивать коммуникацию. И я понимаю тех, кто сейчас настроен крайне, ну здесь слово даже, знаете, так негативно не подберешь, потому что эмоциональную оценку вообще сложно дать тем, кто оказался в такой ситуации. В общем, пожалуйста, стремитесь понять, что то, что происходит сейчас, это гораздо более глубокий процесс и в нем разобраться вот так, как вам сейчас старается уже на протяжении ну, года, как минимум почти года уже рассказывать Зеленский или Арестович, вбивая штампы в голову о том, что все однозначно и потом высмеивая тезисы о том, что ну не все так однозначно. В общем, вернемся к этому в разборе от сербского историка еще к этой теме. Ну что ж, по поводу фронта, смотрите, кратко, краткость у нас, да, сестра таланта. На Запорожском направлении, по поводу Каменского, информация не подтверждается, Каменская в серой зоне, о полном контроле говорить также преждевременно, о чем я говорил ранее. В целом сейчас по поводу Орехова... Никакого здесь продвижения нет. Серую зону подвинули, но пока тишина. Да еще и Балицкий заявил о том, что здесь готовится контрнаступление ВСУ. Я не исключаю, что эти наступательные действия были связаны с тем, чтобы не допустить сейчас свободного контрнаступления, что называется, а немножечко планом здесь помешали. По поводу непосредственно угледарского направления. Я напомню, что командир батальона «Восток Ходаковский буквально вчера высказался о том, что был отдан приказ идти на запад, обходить укрепрайоны, что известно на сегодня. Цитирую. «Темпы продвижения снизились, противник подтянул резервы и усилил сопротивление, проявив наиболее активные узлы. На некоторых участках противник был выбит с первой линии, но отошел за крепостные стены шахтных коммуникаций практически в центре Угледара и в черте Угледара предстоит тяжелая работа. То есть, еще раз, как и ожидалось, не впадаем в эмоциональные качели, прорывов здесь нет. В целом, под Бахмутом, под Бахмутом такая же ситуация, каких-то серьезных изменений пока не фиксируется. При этом главное изменение это те самые леопарды. Да? Что произошло? Мало того, что леопарды 100% едут, вот многие аналитики, что называется, высказывали, что да нет, не будет леопардов, точно не дадут. Или говорили, что дадут, но не скоро. Я же изначально высказывался еще до того, как вся эта тема началась, о том, что рано или поздно они поедут. Еще давно я, когда вот только-только зачатки обсуждения были этой темы. Основывался я, конечно же, не просто на вангованиях, а изучая в том числе, как развивается у нас Ступени поставок, с чего они начинались. Джавелины, «Стингеры», «Красная линия», «Тишина», «Красную линию» перешли. Начался следующий этап, «Артиллерия», «Красная линия», «Перешли». Следующий этап, «Хаймерс» и «РСЗО», «Высокоточное оружие», «Перешли». Дальше у нас что? «Наступательная бронетехника», «БМП Брэдли», «БМП Мардер» немецкие. «Перешли», «Красная линия», «Тишина». Вон говорят о том, что, вы знаете, у красных линий много цветов, а Шмиду российскому пришлось после этого корректировать это высказывание и сказать, что про красные линии можно забыть. Ну и вот теперь те самые, извините, немецкие танки, а еще и, возможно, американские. Ну вот по поводу немецких-то здесь уже все однозначно. Будут собирать со всей Европы. Можно вспомнить, что я вам когда-то рассказывал про Испанию, даже с Испанией поедут леопарды. Будут собирать Дания, будет участвовать Испания. Норвегия сообщила о том, что предоставит танки. Но еще и сейчас издание Аль-Джазира, издание Политика, в общем, начали различные средства массовой информации говорить о том, что 30 Абрамсов, примерно такая оценка, может также поступить по решению Байдена. На текущий момент эту информацию подтвердить не могу. Сказал бы так, что она носит такой средневероятный характер. Ну, нельзя пока однозначно сказать в одну сторону или в другую, больше я склоняюсь. Здесь пока логика Байдена не ясна, потому что замысел, конечно же, у Байдена всегда читается основной какой? Разрушая экономику Евросоюза, разрушая военный потенциал Евросоюза, пересаживать его на американское вооружение и подталкивать, чтобы все издержки лежали в первую очередь на европейских странах, а не на США. Потому что Соединенные Штаты, конечно же, концентрируются и многие республиканцы говорят, что вот так, подождите, какая тут Украина и Россия, у нас же есть Китай и Тайвань. Нам нужно фокусироваться как раз-таки туда, а мы вот тут поставки вооружения осуществляем. Вот по поводу последствий. Ну смотрите, я бы выделил здесь три базовые характеристики. Первое, это то самое раскрытие очередное нового витка вооружений, потому что а что будет дальше? А дальше уже пойдет только авиация, потому что все. Ну, перейдены уже все линии в поставках. Остается ожидать только увеличения. Шведы вот там свои САУ Арчер предоставляли, очень мобильные, современные. То есть уже начинается не то, что рухлить там какая-то, поставляться, а начинают поставляться системы самые, что ни на есть, современные. Комплексы ПВО Патриот, Хаймерсы, это все современные, это все тот самый золотой стандарт НАТО. Далее, преодолен вот тот самый психологический порог, то есть немецкое общество, которое по сути... Имеет очень серьезную травму и ответственность за то, что произошло в период Второй мировой. Должно было отреагировать и не допустить это. Но, как мы понимаем, вот та самая битва за умы, она крайне тяжела. Поэтому потихоньку ждали. Дегуманизировали Россию и то, что происходит. Дегуманизация шла, шла, шла, создавались у нас прецеденты, про Бучу вам рассказали истории, про Мариуполь, роддом, вспомните Мариану, которая потом появилась. У меня были ролики, но YouTube же все это удалил, который посмотрел несколько миллионов людей. Не устраивало, что я тогда рассказывал, когда я находил противоречия в ее высказываниях. Может быть вы забыли про историю роддома из Мариуполя? Но до того, как выступила Марианна, которая сама рассказала, что происходило, знаменитая беременная девушка с фотографией, которые облетели весь мир, когда с роддомом вот была бомбардировка, вот это все, кто-кто обстрелял, до ее еще высказываний я сделал свои выводы на основе различных фактов, ну, был выпуск, к сожалению, на YouTube его нет, может быть, на Яндекс.Дзене он сохранился. И вот что, это была дегуманизация для того, чтобы немецкое общество восприняло эти поставки с одобрением. Не все одобряют, конечно же, но у нас же, во-первых, есть такое понятие, как диктатура большинства, это раз, а во-вторых, есть еще другое, другое понятие, диктатура меньшинства. Мы ведь социологию не имеем с вами, но в науке есть и то, и другое, оно может применяться очень просто. Смотрите, меньшинство может, пассивное, если большинство, если оно пассивное, меньшинство вам навяжет, нужное. Точку зрения это происходило на Украине. Ну а диктатура большинства это вообще базовая характеристика демократии. Мы собрались, проголосовали, и пусть за здравый смысл выступало только два человека, восемь решили, что танки поедут. Ну и, наконец, про наследство от залужного, ну не от залужного, пока еще ему рановато об этом задумываться. Наследство для залужного, которое он получил, 1 миллион долларов США, после чего передал все эти деньги на нужды украинской армии. По информации издания The New York Times, он получил наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца. Об этом сообщила «Семья Степанцов». Господи, ну что за история? В январе он пожертвовал всю полученную сумму вооруженной силы Украины. Это подтверждает пресс-служба ВСУ. Еще раз, это все не шутка, не фейки какие-то. Это вот все официальная информация. Зачем? Придумали это все. Возникает закономерный вопрос. Очень просто. Вспомните, пожалуйста, что я говорил, когда я рассказывал, что Залужного раскачивают как альтернативную кандидатуру на политическую власть на Украине в случае, если Зеленский, извините, начнет качать права, когда ему скажут все, стоп, хватит. И в случае для того, чтобы если нужно сейчас прямо уже давить на Зеленского, если он наоборот скажет все, стоп, хватит, хочу договориться с Россией, можно было всегда представить ему альтернативного кандидата. Кандидата Залужного и сказать, если ты не хочешь, будет делать он. А у него будет не только авторитет, как главкома, но еще и, уже и политический авторитет. Образ раскачивают, знатно раскачивают. Вспомните, на обложке то Times, то польские обложки Залужного ставят главкома, то встреча с главкомом штабов США, Марком Миле, то встреча с польским главкомом. А то как же, у Зеленского вот Байден, а у Залужного кто? Мы подбираем ему кандидатуру, личная встреча с начальником объединенных штабов США Марком Миле. Ну и, наконец, очень важный блок, на мой взгляд, от сербского историка Мила Шаковича. Я просто вот несколько цитат вам хочу привести. Первое, что он заявляет. Западникам трудно понять, так же как они не понимают, что для России Киев это не просто обычный город. Это очень важный концепт святости. Мы в каком-то смысле, это говорит он про Сербию, будущее современных украинцев. И здесь молодежь была прозападно ориентирована в 90-е годы во время Милошевича. Сербы верили, что если Белград повернется к западу, здесь будут молочные реки и кисельные берега. Но этого не случилось. После свержения Милошевича Сербия оказалась в незавидном положении долгового рабства. Современные украинцы не понимают, что Запад их использует как пушечное мясо. Ничего хорошего им Запад не принесет. Ведь Запад не видит их частью своей цивилизации, своего культурного круга. И за это, что украинцы поймут рано или поздно, и мы это поняли, мы ощутили это на своей шкуре, только в меньших геополитических масштабах. Так что мы живем в будущем украинцев. Вопрос только в том, сохранится ли Украина. Она напоминает мне бывшую Югославию. Вот такой вот вам прогноз от сербского историка Мила Шаковича. Ну что ж, наш выпуск подошел к своему завершению, с, вам, с вами был Дмитрий Никотин, огромное спасибо всем за поддержку, еще раз, пожалуйста, подписывайтесь на другие ресурсы, это важно, на телеграм-канал, ищите его на Яндекс Яндекс.Дзен, Рутуб, ВКонтакте. Подписывайтесь, иначе просто можете потеряться, к сожалению. Это очень важно, потому что да, есть аудитория, есть ядро аудитория активная, она со мной. Но нам важно побеждать в битве смыслов. Нам нужны новые люди, адекватные, которых обрабатывали. И сейчас мы хотим их вывести из этого состояния. Просто перевести людей в состояние нормы, поймите. Именно в состоянии нормы вернуть людей в адекватное здравомыслящее состояние. Это вот главная, конечно же, миссия. Контрпропаганда, интерпретация новостей и событий, просветительская, да, безусловно, все это идет в сумме. Так что ищите ресурсы, не теряйтесь. Огромное спасибо всем за поддержку, мы продолжаем бороться, не сдаемся. Берегите себя и до новых выпусков.